Почему Санта не упоминается в Библии? Отсюда и берет свое начало Рождество. Да, Санта Клаус не упоминается в Библии. Да, на самом деле это так. Его придумали, он святой. Санта Клаус ⁇ елка или вечно зеленое дерево, под которое кладут подарки. Эта вся традиция пришла из язычества. Это появилось, когда они объединились с римлянами. И поэтому это является убеждением многих христиан. Или даже взять пасхального зайца. Вы знаете, откуда он появился? О, этого я не знаю. Все эти штучки, яйца, заяц, если вы посмотрите в суть всего этого. То есть, если Иисус пришел бы сегодня, то Он обнаружил бы, что христиане делают то, что не имеет никакого отношения к христианству. Он нашел бы больше общего у мусульман, которые больше следуют тому, к чему призывал Иисус.